Экспресс быстро что -то. видишь, это быстро, раз и все, сейчас пока <смех> больше кушаем, он, оно уже спечется. Угу. Так, там у нас еще. <смех> есть же венчик, можно венчиком, но а я все быстро вот, еще под рукой есть, ложка-ложка, вилка вилка. Все, экспресс, завтра поплыл всякими судьбами.